Всем привет! Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу. И сейчас переходим, мы уже вот размяли спину, все жестче и жестче. Сначала были растирающие моменты, это по коже, потом перешли к вибрациям. Это уже воздействие на кости. Основная наша цель это ребро на поперечное сочинение. Если вот так вот мышцы проветобрально отодвинуть, то вот они видны. Вот эта вот грядка такая. Да? Вот в основном мы на нее воздействуем. После вибрации мы перешли к кулачковым разминаниям, достаточно уже грубым, таким жестким. И сейчас еще больше углубляемся. Это сет номер 4, локтевые техники, когда мы уже конкретно воздействуем на костно-связочный аппарат. Значит, вот мы закончили расшатывание позвонков, и теперь нож входит в масло. Эта вот рука проникает глубоко, раздвигая таз от Люмер. Часто бывает зажата квадратная мышца здесь. Да? Учтите, что тазовая кость идет по диагонали. Итак, учтите, что визуально нам кажется, что ягодицы здесь заканчиваются. Да? Но на самом деле вы прощупаете и вот где тазовая кость идет, да? гребень подложной кости, по диагонали вот так. Вот. У мужчин примерно сантиметров на 5 повыше, да? у женщин может быть на 8, на 10 сантиметров даже выше. Наша задача вот, их раздвинуть за счет того, что мы внедряемся мизинцем, потом шире, шире, шире у нас, видите, идет рука. До локтя самого доходить не обязательно, это будет болезненно, особенно если костью по, костью по кости заденется, ни в коем случае не задевайте. Можно только до середины предплеча дойти. Конечно, если человек терпит, нормально, можно вот и до конца, да, дойти. И наша задача уперется в таз, вот видите, в таз уперся и отдвигаю его назад. А вторая рука тут же внедряется и отодвигает... Ребра. Опять сразу же вхожу. Вот второй вариант, не до конца доходя, да? Отдвигаю таз. Ребра. И вот так вот по очереди. Левая, правая. Левая, правая. Отдвигаем, отдвигаем. Прошлись по всей спине. Эта рука заканчивала, здесь движение, а это проходит локтем до конца и делает четыре концентрические круга на ягодице. Достаточно глубокое приминание видите? Вторая рука не дремлет, она массирует Верхнюю трапецию. Мы постоянно будем возвращаться в движениях к трапеции. Вот, ну, может, 5-6 кругов у меня, в принципе, все по 4 делятся. Теперь эта рука становится захват осистых а отростков. Вот так вот кулаком захватили и большим пальцем приспособим стороны. Будем их расшатывать. А локсом продолжаем движение уже продольные. Четыре линии вот так продольные назад. Вот. Почему все на 4 делится? Ну, условно у нас у позвоночника 4 отдела. Шейно-грудной переход, верхний грудной отдел, нижний грудной отдел и поясничный отдел. Поэтому мы условно на четыре части делим и расшатываем. Одновременно движение. Потренируйтесь. Это делать на досуге, потому что с первого раза может не получиться. Для тренировки... Предлагаю э, вести как бы работу с левого и правого полушария. Допустим, одной рукой вы делаете вращательное движение, другой вверх-вниз. Постарайтесь это сделать с разной амплитудой. Просто для тренировки потренируйтесь дома. Далее, как мы закончили? Дошли до сюда, слили кулаком лимфу, подхватили ягодицы полностью сверху, а это рукой, локтем, плечем. Раздавили в эту сторону, потом в эту сторону раздавили. Видите, по двум туда, сюда. Такие восьмерочки, по двум всю большую ягодичную вот эту массу. Далее переходим к растиранию. Техника э, рубанок. Э, рубанок это вот, примерно делаем, да. Очень похоже вот это движение. Хотя держать можете как хотите, можно так, можно так держаться. Ну, как удобно. Я для демонстрации просто показываю, что есть большой палец. Значит, продольно, четыре линии, стараемся всю спину покрыть. Теперь э, отодвигаем все мышцы от центра к костям. Тут, соответственно, ягодицу к бедренной кости. Вот туда, то быстро, быстро, энергично. Все-таки это растирание. Квадратную мышцу, широчайшую мышцу, трапецию, нижнюю. И переходим руки разделили верхнюю трапецию нижнюю верхнюю нижнюю верхнюю теперь поперек все тело и остановились у крестца у нашего камня преткновения базис ну тут смотрите тут можем мы можем сами отдыхать когда например ложимся на человека целиком вот наша спина отдыхает и работает наша спина мы сами себе добавляем от разгрузки то есть наши лопатки работают выпрямляется осанка нам самим как тренировочка тоже это помогает. Дошли вот до сюда, да? И где закончили, там мы продолжаем. Локтем вставляем в ППС. ППС он идет по диагонали вот это косточки. Тут буквально расстояние вот с два пальчика. Прям сюда надо попасть вот этой косточкой. И туда его пробиваем. Аккуратненько если попадете на кость, вот буквально там сантиметр съедете, да, то будет больно человеку. Чтобы не было больно дальше пробитие по гребню идет, мы делаем не в сам гребень, а чуть выше берем складку с кожи и вот так вот надавливаем. И надавливаем уже не косточкой прицеливаемся, а вот этой плоскостью. Видите такой треугольничек? Вот и сошел повыше и отбиваю таз вниз. Как я вам уже говорил, не больно, нормально? Вот, когда вы делаете грамотно, будет не больно. От базиса, вот от этого, да, у нас растет организм в утробе матери. Скелет растет и вверх, и вверх, и вниз, да. И от него, соответственно, мы все кости, которые сверху, тянем вверх, всегда декомпрессируем, да. А все кости, которые снизу, тянем вниз. Поэтому таз мы убиваем в противоположную сторону. Вот туда. Вектор движения в ППС был вот такой. Вектор движения в таз ровно, вот, 4 удара. Туда вот. эти чувства, как растягивается, да? Угу. Продолжаем локтем. Рисуем такие блюдца примерно. По размеру, по всей спине. Также смотрите сами, как вам удобнее. Вот второй, вторая рука на утяжелиться, видите, давит. Можно сделать наоборот вот этой рукой. То же самое. Только рисуем мы, соответственно, вот в эту сторону. То есть смысл наш вот этих окружностей. Когда подходим к позвоночнику, мы декомпрессируем. То есть вот в эту сторону. Вот в эту сторону. От позвоночника, видите, в длину. Соответственно, получается, с этой стороны мы будем по часовой стрелке, и с этой стороны против часовой стрелки. Вот так вот вести. Далее техника циферблат нарушимости часов, он меньше, примерно вот от остисток, если три пальца отступить, как раз мы попадаем на вот эту вот гряду реберно-поздушек сочинений. Значит, здесь мы тоже по часовой стрелке, получается, вот такие маленькие циферблатики у нас, так человек в масле. Не видно, просто получается. Видите, тоже при шестерострелке, чтобы было декомпрессия позвоночника, а вот в этой реберо-поперечное соединение такой небольшой удар получается локтем. То есть вот заточили локоть. Соответственно, смотрите, спрашивается всегда у человека, кому-то надо, может быть, прямо острием, да, прямо вот прицелились и прямо вот продавили. Кто не терпит, разворачивается локоть немножко вот так, вот на вот эту плоскость. Если совсем не терпит, можно вот так развернуть локоть. То есть получается вот этим треугольничком, да, кому надо помягче. Вот циферблаты прошли, ой, блюдца прошли, и теперь циферблаты. Видите, я как бы подбиваю прямо вот эти отростки. Иногда бывает, ну, во-первых, плавающие ребра нас не интересуют в данном моменте, да? Интересуют только вот от десятого позвонка, от 10 ребра и все, что выше находится до первого ребра. Где-то вы чувствуете, например, что что-то выпирает, например, да? Прям можно прицелиться и прям туда посильнее прям продавить и мах головой совершаете. Это как маховик помогает пробить еще больше человека. Вот, и это все мы подготовили для декомпрессии. Теперь это сама декомпрессия. Вставляем между плавающим ребрами и тазом лодочку такую и растягиваем. Это не массаж, это как скова. Вот это тяну просто. Растягиваю просто, уперевшись ладонью в ладонь. Представьте, что позвоночник это причал, ставим лодки у причала. Ставим яхты к плечам. Одна яхта плюс 9 яхт. Почему 9? То есть от 10 ребра до 1 получается 10 ребер. Соответственно, расстояние между ними сколько? 9. И плюс вот это, которая здесь, 10. Растянули свой выдох. Обязательно предупреждайте человека, чтобы выдыхал. И вместе с вами подсказывать ему. И 9 яхт. Тоже это получается не массаж, а мы как бы вот такими клинышками раздвигаем реберное расстояние. Ребра примерно толщиной с палец и расстояние между ними с палец получается, да, то есть мы как раз внедряемся между ними, вот так вот пытаемся. то есть наша задача раздвинуть их. И теперь повернул выстрел, стартового пистолета, пошла сама регата. Раздвигаем предплечьями, вот видите, как шея за лодкой, первая лодка пошла, вторая пошла, Правильно, дыши, дыши, выдох, all together now, вот тоже выдыхаете. раз, два, три теперь, то есть получается, делим на четыре участка сначала, раз, два, три, и четвертое, это вот плечо с головой, вот так вот растянули. Но у нас сейчас шея не интересует, больше интересует вот этот участок. Да? Поэтому прицеливаемся раз, два, три прохода, потом раз, два прохода и один проход. Получается 4 плюс 3 плюс 2 плюс 1, 10. То есть 10 я поставили, 10 я запустили. Ну давайте сначала покажу. Раз, два, три, четыре. Раз, в кости прям упираемся в кости. Два. Три. Раз. Два. Три по центру. И хватаемся за бок. И тянем человека за бок. Вот. И это все мы подготовили к мощнейшей тракции. Ставим локоть по диагонали. Получается, самые высокие кости напираются вот. В, под, в уголок гребень подзвушек кости и по центру крестца Дышать свод у нас упор Упор вот А вторая рука локтем переходит за отростки с той стороны и наша церапять ровно поперечно сошеление Мы расшатываем друг относительно друга Руки работают в противофазе. Первый проход, второй проход. Втыкаемся опять сюда, между ребрами и тазом. И параллельно вытягиваем с выдохом, с выдохом, выдох, и расслабились. Весь корпус человека с противоположной стороны. То есть эта рука, она не шевелится, она только создает давление таза в ту сторону. А основной вес мы переносим на вот этот локоть. Сейчас выдох. И кое-где. Прям может поднадавить с махом головы. Все, закончили. Одна рука догоняет другую. Но это уже будет сет номер пять, где мы подробно рассмотрим, что делать с плечом. Но об этом мы в следующем сете номер пять, где мы подробно рассмотрим, что делать с лопаткой и с плечом. А сейчас подписывайтесь на наш канал, нажимайте обязательно на колокольчик, вот здесь чтобы получать новые уведомления о полезных видео, а лучше вам быть здесь, на тренинге, чтобы я в ваши руки внедрил новые полезные навыки, и вы пошли в путь в высокоденежную профессию, зарабатывайте еще больше, с повышением квалификации вас.